Всем привет! Почему медведя придется платить новому тренеру больше, чем тутберицы? Кто будет оплачивать услуги весьма популярного и дорогого тренера Орсера, в группе которой занимается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и президент Хейчхана 2018 Кавьер Фернандес? Канадский специалист назначает себе почасовую ставку, которая составляет больше 100 долларов в час. Если Медведева будет работать с ним в таком же бешеном графике, в котором она делала это с Туберидзе, по две насыщенных тренировки в день, то за одни сутки придется отдавать по 500 долларов, а может и больше. К тому же, помимо больших затрат на спортивное развитие, спортсменке нужно будет элементарно оплачивать свое проживание в Канаде. А это, как минимум, квартира и еда. Учитывая, что фигуристка переезжает в Северную Америку с матерью, все расходы нужно умножать на два. К тому же, в первое время Орсер планирует проводить с новой жемчужной своей группой дополнительные занятия по прыжкам, скольжению и хореографии. Медведя собирается приосмыслить себя, несмотря на все ее титулы. Я чувствую, что это только вершина айсберга. Она сможет сделать еще больше. Говорил амбициозный канадец. Однако, все это значит, что на пути к обещанным грандиозным переменам фигуристке придется понести дополнительные расходы. Раньше двукратная чемпионка мира и Европы могла просто не задумываться о таких вещах, как оплата работы наставника, поскольку занималась в спортивной школе Самба 70 где тут берицы официально устроена старшим